Сегодня мы разберем, откуда берется сколиоз у детей, откуда у взрослых это берется. Не в течение жизни, как оказывается, идет это всегда с самого детства. Сегодня я разберу причины. Когда вы будете знать причины, тогда вы будете понимать, с чем вам работать, как этого в будущем не допустить и устранить на начальной стадии, если вы можете у ваших детей и как это устранить у вас. Перед нами модель э, позвоночника. Так выглядят идеальные изгибы э, позвонков. Если повернуть так, то э, таким образом вы видите, как в идеальном виде должно, должен выглядеть ваш позвоночник. То есть все позвонки идут в одну в одну линию, в одну струночку. Мышцы крепятся у нас к остистым отросткам. Вот, вот эти вещи. Раз, два, три. Называется остистые отростки. Откуда все берется? Откуда берется сколеоз? Идет это из глубокого детства на самом деле. Первый период осознанности ребенка это 2-3 года. Психологи называют это первым переходным возрастом. Почему это случается? Например, родители ругаются дома. Реакция ребенка такова. Ребенок воспринимает эту ситуацию на себя. Он начинает бояться. Когда человек боится, какая его естественная реакция? Он сжимается. Как это выглядит на нашем позвоночнике? А выглядит это вот так. Именно так это выглядит. Он сжался один раз, а распустило его дальше. До 12 лет позвонки и мышцы у ребенка очень подвижны. Позвонки как легко вылетают, так и легко встают на место. Например, там повис он как-то резко на турнике, встали на место. Зацепился ногами за турник, повис вверх ногами, тоже там поясница встала на места. Как-то покрутился, как-то повертелся. Дети поборолись, тоже позвонки вылетели, встали на места. Это до 12 лет. После 12 лет э, поставить позвонки на свои места без такого специалиста, как я, или без воздействия хирурга практически невозможно. Дальше разберем. В два года, как я и говорю, э, родители начинают ругаться. То есть ребенок начинает понимать, что родители между собой ругаются. Он сжимается. 1, два, три, 20 раз это произошло. Ребенок уже принял эту форму, он уже привык. Но вестибулярный аппарат, то есть в голове находится вестибулярный аппарат, вот в этом месте, да? Вестибулярный аппарат не может его оставить в таком виде. Вестибулярный аппарат его компенсирует. И первая компенсация у него где идет? В И так ты смотришь на ребенка, он вроде бы ровный. Но если сделать снимок, уже неровный. Время идет, ребенок растет. Ему 5-6 лет уже, и это не обязательно родители между собой ругаются. Возможно, есть где-то неполные семьи, возможно, рождается этот ребенок старший в семье, и рождается второй ребенок, и тогда родители уделяют больше внимания младшему, и ребенок на уровне подсознания начинает видеть, что мама уделяет ему меньше времени, он начинает привлекать внимание он начинает себе придумывать э, различные страхи, монстры в шкафу, э, в темноте что-то ему страшно. Родители не обращают внимания, думают, а что он там себе придумал. Но для маленького мирка ребенка это самое важное, что может быть. Все это продолжает его искривлять. Далее он идет в детский сад, а в детском саду какая-нибудь не совсем адекватная учительница, или нянечка, начинает кричать на хулигана, а когда она кричит на хулигана в группе, стресс происходит у всей группы, и вся группа сжимается. И это идет дальше и дальше. Но вестибулярный аппарат не может его бесконечно компенсировать в шее. Нужна следующая уже компенсация. И следующая компенсация происходит, когда уже это или третий-четвертый позвонок, или четвертый-пятый, а часто вместе. Происходит это вот таким образом. Да? То есть, часто вместо с четвертым с пятым позвонком смещается еще и крестец, и за ними повздошная кость. Вот эта широкая кость называется повздошная. Сместилась повздошная кость. Дальше что? Смотрите. Одна нога стала короче, а другая длиннее. Та нога, которая стала короче... У нее идет повышенные нагрузки на колено и тазобедренный сустав. Та, которая нога длиннее, у нее идет повышенная нагрузка на голеностоп. Ступня страдает. Он начинает ее немножко косолапить, ребенок. Он ей часто спотыкается, вывихивает. Как это проверить? Положите своего ребенка на живот и поставьте его ступни на носочки. В Видео мы сейчас покажем, как это выглядит. И если его одна нога короче другое, вы уже имеете этот эффект. К сожалению, законы физики в школе нам объясняют тоже не совсем полноценно. Приводят различные примеры жизни, но не приводят те примеры, которые связаны с нашим здоровьем. Так вот, я приведу один из них. Посмотрите сюда. Вот мой рост 176 сантиметров. Ну, то есть, высота... Этого рычага вот такая. А теперь вспоминаем законы физики 8-7 класс. Параграф про рычаги. Если я встану так, видите, спина у меня округлая. Округлая спина. Это неправильная поза. Да? То есть должна быть прогнутая спина, как у штангистов, и вот таким образом поднимать. Так вот, если я стою так, при моем росте 176 см груз. Внизу, перемножаем на коэффициент а, высота моего тела, получается, что в этом месте у меня нагрузка 3,5 тонны. Вот если у вас рост выше, соответственно, и груз больше. Если у вас тело как чуть короче, значит и нагрузка меньше. Но в среднем 3,5 тонны. Понимаем, да? 3,5 тонны, тонны при наклоне. Бог нас создал симметричными справа и слева. К сожалению, нас всегда учили, что асимметрия справа и слева человека, да, то есть несимметричность, это абсолютная норма. Но мой опыт подсказывает, что это абсолютная ошибка. Так вот, как крепятся наши мышцы? Крепятся мышцы у нас к остистым отросткам, о я говорил в начале. Вот они раз, два, три. Ости... Остистые отростки позвоночника. Крепятся мышцы по-разному. Да? Так, так, так, так, идут вот так. То есть по-разному. Но суть в том, что справа и слева мышцы одинаковы. Так вот, они прикрепились у нас к костистым отроскам. Но у ребенка-то мы вспомнили, что у него произошел э, изгиб небольшой позвоночника. Вот такой. А часто этот изгиб сопровождается еще небольшим разворотом позвонков. И что же получилось у нас на макете? Мы видим: изгиб с разворотом позвонков. Получается, что мышцы с этой стороны они поджались а мышцы с этой стороны натянулись Та мышца, которая поджалась называется этот момент гипертонус на да? то есть она всегда в перенапряжении что происходит с ней через нее плохо проходит электросигнал от позвоночника у нее застаивается токсичная кровь но она хотя бы работает так та мышца которая Натянулась, она имеет обратный эффект. Она фактически перестает работать. И ваш организм работает на одной мышце. Ну, то есть в этом месте. Но ребенок-то как-то живет, он там на турнике где-то виснет, где-то ползает как-то, носит рюкзак и так далее. Помогает вам по дому. Соответственно, эта мышца у нас не работает. Организм что делает? Он дальше компенсирует. Он компенсирует, не работает у мышцы теми мышцами, которые находятся рядом. Сверху, сверху и снизу. Так вот та мышца, которая находится выше этой мышцы, она получается, что работает за двоих. И она тоже перенапрягается. А если она перенапрягается, что происходит? Она тоже чуть-чуть разворачивает позвоночник сюда. И получается уже вот такой разворот. Это то, с чем я сталкиваюсь каждодневно. Следующий момент и так далее. Следующие мышцы это уже вот эти мышцы на плечах, вытаскивают эти позвонки в другую сторону и так далее. Все болезни в итоге от нервов. И это действительно так. Начните работать со своей нервной системой. Почему именно со своей? Потому что если, это, если ваша нервная система не в порядке, это отражается напрямую на ваших близких. Чаще всего наиболее восприимчивые к вашим выпадам дети. Неважно, вы мама, неважно, ли вы папа, или вы бабушка или дедушка. В любом случае ваше эмоциональное, психоэмоциональное перенапряжение сказывается на всех близких. И дальше оно передается по цепочке. Семья ⁇ это ячейка общества. И дети всегда в них. В ней э, самый слабый элемент. Слабый элемент всегда попадает под самое максимальное воздействие. Именно поэтому дети из неполно, неполных семей или же из детских домов имеют такие большие проблемы со здоровьем. Заведите психолога семейного. Начните разбираться в тех клубках жизненных, которые у вас уже образовались. Начните принимать магний. Магния успокаивает. Начните принимать в комплексе релаксанты, антидепрессанты. Наш фитоцентр «Аленький цветочек» как раз разработал такие программы «Антистресс-невроз». Можете у нас на сайте силовтравок.су это все заказать. Заведите семейного психолога. Разберитесь в тех клубках жизненных, которые образовываются. Часто, когда человек, у человека идет психоэмоциональное перевозбуждение, первое, какие у него мышцы напрягаются? Вот эти плечи, да, когда он сжимает голову в плечи. Шея, шея, плечи, нижняя часть живота, поясница и задняя поверхность бедра. Вот эти мышцы все также в перенапряжении. И когда мы хотим снять именно вот эмоциональное напряжение и более связанные с ним, вы часто чувствуете напряжение в этих мышцах. Пожалуйста, устраняйте болевые триггеры именно в этих мышцах. И быстро почувствуйте облегчение. Еще один очень важный элемент, это отдельно скажу для женщин. Крайне важно, если вы в возрасте старше 28 лет, старше 25 лет, следить за таким элементом, как ферритин. Не путать с гемоглобином, ферритин железом. У женщин должен он быть 70 единиц. Если он меньше 70 единиц, то женщина начинает испытывать слабость, утомляемость повышенная. Пожалуйста, проверьте и пытайтесь восполнить его. Максимально держите его ближе к 70 единицам. Тогда вы будете иметь больше сил... И не будете выражать свое раздражение близким своим, потому что женщина – это все-таки основа семьи. И 90% счастья зависит от семьи. от в семье зависит от женщины. Мужчина лишь должен на 10 оставшихся процентов не сопротивляться тому, что делает женщина. Будьте здоровы!